Шамшурин крут. Это если в двух словах. Если чуть подробнее, да, то книга реально очень сильная. Сильная тем, что она меняет вас как личность. Просто многие, я сам тоже какое-то время назад, да, ищут какую-то волшебную фразу, какую-то там способ, инструмент, какую-то волшебную кнопку, которую нажмешь, и все, и девушки начнут на тебя реагировать положительно, да, то есть сами там будут тебя соблазнять, да, но, друзья, самое главное, что нужно понимать, ваша личность работает, а не все эти способы. То есть, если ты будешь задротом, да, и будешь говорить правильные фразы, делать какие-то там прикольные штуки, это не сработает. И то же самое, если ты прокачаешь себя как личность, то практически любая фраза из твоих уст, она будет рабочей. То есть, девушки будут на нее реагировать, да, Поэтому самое главное, что и книга, да и вообще все тренинги Вовы, они меняют вас как людей, и очень интересные вещи начинают происходить, потому что ты по-другому смотришь на жизнь после этого, да, и ты начинаешь выбирать девушек, вот я просто сейчас офигеваю, да, с этого, если... Раньше ты сидишь с какой-нибудь классной девушкой и на ну, тебя напрягает общение, потому что она просто выносит тебе мозг. Ты все равно ее терпишь, потому что, блин, но ну она же классная, да? То сейчас ты больше фокусируешься на своем комфорте, да, и если тебе не прикольно, ты говоришь все, слушай, пока, потому что ты знаешь, что ты можешь провести с девушкой классной, которая не будет выносить тебе мозг. Ребят, это очень сильно. То есть, ты начинаешь быть главным в отношениях, и ты начинаешь выбирать девушек. И вот книжка содержит в себе те инструменты, которые вас прокачают. Но эти инструменты нужно делать, ребят. То есть, если не делать, работать ничего не будет. В общем, книги 10 баллов, Шамшурина тоже 10 баллов, ты мужик. Все, ребят.